Ты Ты ничего там не видишь. Ложись, Леха, они тоже гранаты не закидывают. Ложись, <связь> Получай! С гранатами так не про. Да в смысле задрал ты? Серьезно? Выходи, м -м -м. Получай, м -м -м. Получи, да у нас. Вот три, три человека стоит там, мне их не побить. Ты прикинь, че не такие метки. выйдете нет они теперь не здесь произошло так отлично а сюда подойдите пожалуйста на раздачу свободная касса на раздачу пожалуйста подойдите сюда вот тебе, осколочная. осколочная о молодцы Вылезай, может ты тоже там сам себя вот тебе Гом, граната. <палкненько> Сами себя, короче. Забомбили. Так, ладно. Понятно, все понятно, с вами. Фу. Молись, пока Хочешь еще? Охрените, охрените, там война, война, Эй, война, вынимает! война, война. война да Ой. да Да-да-да! Время драть задницы! Да-да-да! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а! а Ай-ай! Ай, с какой, с какой, с какой, с какой стороны? Ты где, ты где, ты где, ты где? а Че за дичь? Опять! Опять! Народ, у вас там, короче, заварушка за дверьми! А Вы здесь? Мешаете мне пройти. Ай! <связан> лови! Готов. <связан> <Так, не отпул. связан> да! Лови! Ты меня задрал своими гранатами, я дебил? Лови, лови! <связан> да собака! Сколько их у тебя там? <вы> Все. В смысле? <свук> Фу, уроды. А. Так. Не здесь сохраночка приятель <Стат> что, да. произошло. Сейчас минус два. Ты в код, <Стат> Гранаты, код, пошли. Прям на гранату прыгнул, молодца. Получи. А -а -а. <Стат> на? Он так от граната отлетел Сюда иди Мда Так, аккуратно Аккуратно Где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, их двое, кстати, если вы не заметили. Сейчас очки кончатся. Куда ты спрятался? -то? Ехать. Да как ты задрал, ну? Ты где где а промазал? Куда упрыгал? Ты где? Да стой ты на месте-то. Все отпрыгался, приятель. Так, а второй-то где? Где второй? Это вот... Ай! Хер с... Это что? Хер с ним. Мне, короче, все равно, я так полагаю, сюда, Да? Да. Чисто-пусто. Чисто-пусто! Как-то странно. Такая большая, короче, это. Ми... А! И не, я говорю, нико... и никого нет, типа. Это же это. Я здесь был. Я здесь убивал. А вот как можно было сюда попасть? В смысле, а я сделал круг? И как? И че? И зачем? Может не сюда? Дебилизм, а? а, нет? А зачем я тогда такой круг сделал? Э? Чуть я не понимаю. Куда мне идти? Мне надо что-то нажать? Ой, батюшки, батюшки. Все равно мне сюда, значит, надо идти, да? Ну ладно, ты где? все нахер. Нет, живой! Да в смысле? Я думал, ты сдох. Мне вниз, значит, суд вот здесь. Понятно? Мне надо лестница, короче. <связывая> В, В смысле? Откуда она? Хера такой, я думал он мертвый Так, ладно Все, надеюсь, да? Больше нет никто Ну так смело, короче, я такой пошел Пощель, пощель, такой смелый Так есть а... Дой, мысли есть? Путь твой, похоже, закрыт найти способ затопить помещение с мутагенной камерой и в другую секцию. Затопить помещение? Надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь, Дойл. Это мутагенная камера? Ну ладно. Надо затопить камеру, говорит. Ну, вон там вентиль какой-то. Окей, получилось. Отличная работа, Дойл. Так, ищу мне наверх. Ой! Ой! <смех> <смех> <смех> а, вот сюда? Вообще а такой кривой, не залезть. Да в смысле? Почему ползешь так медленно, медленно? Давай, раскачивайся, ну, ползи ускорься. Ч так медленно-то? Я думал. Да ну нахер! Может не нахер? В смысле? Бляха-бляха-бляха-бляха! Что? Бляха, бляха, бляха. You...? Ну, что? Сейчас опять будет медленно так это... Это... Я будет медленно опять наплыть можно быстрее ну вот опять он медленно медленно медленно медленно так базуку базуку сразу Сейчас я его просто разнесу там в клочья. Я разнесу тебя в клочья. Слышишь ты, мутант? О, отлично. Я разнесу тебя в клочья. Чем он там дергается? -то? На. Две стрелки с базуками на рещи-рещи нет нет нет нет нет нет ч так жгучи-то почему четыре ракеты короче с базуки и две боймы с ружья, ему насрать Может какая-то определенная точка есть, куда, куда ему это Надо стрелять Лях, это напоминает, знаешь, битву с тираном Погнали Ай, опять Короче, гранаты, гранаты Гранатами сейчас закидаю Гранату, ракету, гранату, ракету Гранату, ракету Ну что, ты готов? Ять Да я не вижу ни хера Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Ай-яй-яй-яй ай, ай, ай. Ты прикинь, сколько Надо почти патронов в одного Что-то мне это На складе, короче, казалось это Ну Как-то я их быстрее загасил может мне там Спецназ этот помогал, я не знаю. А теперь мне нужна сохранка. Надеюсь, нет, не больше никого. Нет. Быстрее быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее, быстрей! <сосвязь> Аллилуйя, Каракули, Газик. Ну давайте, ублюдки, хотите еще получить? Well. Окей, получилось. Отличная работа, да. Кто это все придумывает? Кто? Ну что ну, я вас сделаю здесь? я вас сделаю здесь давай речь. при вот это бесит что он ползет медленно медленно ч ⁇ так медленно реально встаньте Не вижу ни хера. Встреть! Да ладно, да ладно. <свист> а жизни-то. А там аптечек нихт Нигде. Листа есть? Нет. На нахер. На нахер. На нахер. Нет, нет, нет. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. А, Их двое, да? А, -а, а, бляха! Аптечку мне быстро! Что это за лаборатории, где нет аптечек-то? Ну давайте, улгулевки, хотите еще получить? Well. Открой! Готов. Ребята, плохие новости. Я пытался связаться с кем-нибудь, чтобы вытащить вас отсюда, но возникла проблема. В чем дело, Гарлан? Кригер установил электромагнитное поле, блокирующее все передачи вовне. Мой сигнал тоже блокируется. Придется нам это исправить. Очень скоро я вас подберу. Я смогу доставить вас к источнику этого поля. Отсюда есть второй выход. Я жду вас на катере снаружи. Главный комплекс Кригера там неподалеку. Может быть, если подумать, я найду способ накрыть там все. Делай, что хочешь, но как только поле исчезнет, я вас покидаю. Мне за это дерьмо даже не платят.